Всем привет! С вами как всегда Маша. Я наконец-то вернулась со своего вынужденного отпуска в кавычках. Вся информация о нем на моем телеграм-канале. Ссылка в описании видео. Я очень рада снова выложить для вас видео очень сильно скучала по всем вам! Я ведь уезжала на месяц, еще и против своей воли. А теперь перейдем к сути видео. Пони Юрвика является одной из самых необходимых, оригинальных и лучших лошадей на протяжении очень долгого времени в Старстейбл. Но почему? Об этом я расскажу вам в этом видео. Первое. Он разворачивается в прыжке. Есть такие гонки, их немало, где никакая лошадь не сможет даже близко побить рекорд Пони Юрвика. Я знаю, что это баг, но разработчики что-то его уж слишком долго не убирают. Он стоит всего 350 Star Coins. За такую функциональность это слишком мало. Также это самый дешевый пони самого последнего поколения в игре на момент выпуска этого видео. Третье. Вам все равно нужно что-то для чемпионата и гонки пони. Если вы хотите в этом как-то участвовать. А пони Юрвика считается также самым быстрым пони. Четвертое. Он все-таки третьего поколения и мастей немало, это плюс. Пятое. Я думаю, что он очень удобен в управлении из-за своего маленького размера. Шестое. Пони Юрвика очень милый. Седьмое. Предлагаю вам дополнить мой список в комментариях под видео, зачем вам очень сильно нужен первый пони Юрвика. Почему он является таким незаменимым в Star Stable. Буду рада всем вашим комментариям. Я их всегда читаю и нередко отвечаю.